Идея родилась довольно банальная. В интернете наткнулся на видео подобного мероприятия из Великобритании, где э, ребята с в принципе, делали то аналогом, чего стало слово. Без музыки, просто батловое соревнование, мастерство слова, мастерство там, техника, речитатива и так далее. Вот. Это было довольно передовым таким направлением, скажем так, вот батлового рэпа, потому что обычно все это под музыку, все батлы они проходили ранее под сопровождение, под бит. Вот. А тут ребята делали без этого, и мы попробовали реализовать это в рамках Краснодара. Mm -hmm. И очень нам повезло, что те участники, которые откликнулись, они очень просто, легко восприняли этот формат. То есть мы боялись, что не поймут без музыки, как бы что это такое вообще. Ну нет, все, все гладко очень было и пошло развитие очень активное потом все это. А как вы считаете, у рэп исполнителя должно быть музыкальное образование? У меня, например, нет музыкального образования. Музыкальное образование – это замечательно, вот, но и плохо, в тот же момент, может быть. Потому что в любой науке, когда кто-то занимается каким-то делом, он становится приверженцем каких-то правил, которые существуют в той или иной отрасли. Ну, например, химик, вот он знает какие-то там, да, что вот так можно делать, так делать нельзя. А потом к нему в гости приходит какой-нибудь физик, например, который с химией не сильно знаком, или какой-нибудь поэт, и говорит, а почему ты не делаешь вот так, да, например, и подсказывает ему какую-то новую, свежую мысль, он никогда бы не руководствовался, исходя из своих рамок. То же самое в музыке. Если у вас есть образование, то вы скованы его рамками. Вам, да, оно дает большие знания, вы понимаете, что такое аккорд, что можно вместе нажать там и так далее, вот. Но э, при этом, опять же, да, вы понимаете, что там условно... Э, вам запрещено какие-то вещи делать. А если таким образованием не обладаешь, то если ты самоучка, то ты просто создаешь что-то. Ты там, например, если ты пишешь музыку, ты вот ну, понятно, что ты потом выкинешь все там ноты, которые они строят и так далее. Но в принципе широта, мне кажется, взгляда больше. Короче, не обязательно музыкальное образование, если ты когда а, а вы верите в Бога? А, пф, неожиданно. А, ну, я верю, да, в то, что есть, конечно, что-то выше нас. А бывали ли с вами такие случаи, когда вас спасало что-то мистическое или что-то извне? Ну, я не сказал бы, что спасало, хотя бывают разные ситуации в жизни, да. Например, условно. Мы понимаем, насколько опасно вождение автомобиля, mm -hmm. да, в частности. И иногда тебя может буквально там какая-то секунда спасти от, говоря, какой-то критической ситуации, да, возможно, там аварии. Такие ситуации, наверное, были в жизни у каждого водителя, да, вот, ну а вообще в плане того, что... Присутствие чего-то там выше, оно, наверное, э, насколько ты хочешь, это замечает, настолько и присутствует, грубо говоря, любое твое желание, там, которое реализуется, можно его объяснять, например, тем, что тебе что-то помогает. В этом. А с чего начиналась ваша карьера? Моя карьера начиналась с того, что в школьные годы я послушал какие-то первые рэповые релизы. Uh -huh. Я услышал некую свободу мысли uh -huh. там в текстах, да, например, которая отсутствует в коммерческой музыке вот. и понял, что в принципе можно попытаться делать так же. грубо говоря, это музыкальное направление на начальной стадии довольно простое, это и привлекает да, тем, что ты можешь также попробовать, ты вот слышишь какой-то крутой текст, какую-то крутую песню и понимаешь, что ты можешь попытаться сделать ну, что-то такое же, что-то похожее, начинаешь пробовать, у тебя получается там сначала не очень, потом лучше, тебя это все все больше и больше интригует все больше и больше желания этим заниматься, ну, и так втягиваешься. Ну, сейчас большинство людей, не идут рэп ради популярности, известности, а не для того, чтобы ну, создать какое-то новое звучание. Как вы относитесь к этому? Ну, новое звучание в нашей стране, наверное, нельзя говорить, что вообще может быть создано. То есть, конечно, есть там буквально единицы каких-то музыкальных продюсеров, которые работают на уровне э, ведущих зарубежных там самых передовых каких-то релизов. Вот. Но тем не менее, я не думаю, что большинство из тех, кто у нас начинает заниматься рэпом, вообще понимает, зачем он это начинает заниматься. Просто ему это в кайф. Он как бы пробует, пробует одно, пробует другое. Вот. И потом, когда ты, например, выпустил альбом, ты сидишь и думаешь, так, Хочется выпустить еще один альбом, но такой же вроде бы уже не хочется. Начинается какой-то творческий поезд. У кого-то он идет с первой песни, у кого-то там спустя какое-то время, у кого-то вообще может не начаться. Поэтому тут все зависит просто индивидуально от человека. Нельзя сказать, что кто-то пришел в рэп, чтобы создать новое звучание. Он пришел, потому что это ему нравится, а вот э, потом, куда его заведет эта дорога, может быть, и к какому-то новому звучанию заведет. Как mm -hmm. я говорю, что есть некоторые люди, которые пробуют и свой стиль находят в этом все. Но все равно это не сразу, там, не с первого шага. Mm -hmm. вот вы сказали, э, не все понимают, зачем они это делают. А зачем это делать? Я это делал просто потому, что мне это нравилось. Нравились все составляющие этого. Нравилось писать тексты, нравилось читать песни, нравилось выступать на концертах, нравилось записывать треки, слушать их, нравилось, что они нравятся другим людям, да, то есть это то, о чем вы говорите, что там, ну, Популярность какая-то и так далее, безусловно, это прикольно, это круто, это клево. Вот что касается батл рэпа, то тут чуть-чуть ну, другое. Просто прежде всего тебе нравится, почему ты занимаешься, и ты пробуешь. А там что, зачем? Есть, конечно, какие-то там высшие цели. То есть, условно, если брать там творчество группы Мэри Джейн, участником которой я был, да, то оно было такое всегда довольно серьезное. Там были такие жизненные темы, разные, там, какие-то глубокие мысли пытались мы выражать, насколько это возможно там, в таком возрасте юношество. Вот. И цель была это, конечно, там, ну, может быть, там, помочь людям, которым нужна какая-то поддержка. Ну, знаете, там, вам грустно, mm -hmm. вы слушаете какую-то песню, вот да, mm -hmm. блин, все именно так, вот да. Вот. А вот если бы на секунду вы задумались о том, чтобы изменить профессию, что бы вы выбрали? Слушайте, вообще у меня профессия юрист. По образованию? Да, по образованию. Я работаю юристом. То есть, mm -hmm. я... то есть это хобби? Это, да, это безусловно хобби, всегда было хобби, то есть оно было ну, серьезным увлечением, да, мы где-то пытались всем этим заниматься максимально, насколько хватало времени. Сейчас, я говорю, ну, лично, если меня спросить, то я от этого уже больше отхожу, потому что, ну, более серьезные рабочие вопросы разные э, встречаются. Если бы меня спросили, чем бы я хотел заниматься, если не хип ну, наверное, вряд ли я на что-то бы хотел это променять. Потому что, на мой взгляд, все очень круто получилось и получается там в каких-то еще моментах оставшихся. Вот, поэтому я не испытывала каких-то, так скажем, негативных эмоций и менять ничего не хотел бы. А ваши близкие, как они вообще относятся к вашему вот, увлечению, к вашему ходу? Близкие это родственники? Ну, все вы считаете близкими? Я понял. Но, окей, например, близкие родственники, они в курсе там, да, общего направления того, что мы этим занимаемся, что это такое, но не в курсе каких-то там нюансов. Поэтому относятся вдохновенно, то есть их это радует, они довольны. Если говорить про работу, про коллег, то там как бы меньше процент в курсе этого занятия, естественно, потому что это другая отрасль в моей жизни сфера. Ну в принципе я не встречал бы кого-то, кто к этому относился негативно. А как вы относитесь к искусству? Как можно к искусству относиться плохо? А у вас есть любимый исполнитель? Что вы В силу того, что я очень близко связан с... Рэп направление в музыке, я, наверное, не готов выделить какого-то там одного любимого исполнителя, потому что я должен быть меломаном, я должен знакомиться максимально со всем. Поэтому, грубо говоря, э на каждом там релизе одного из ведущих исполнителей я могу найти что-то очень крутое и скажу, что блин, вот это вот песня недели, например, или там этот трек лета, или там, ну и так далее. А какой совет вы дадите молодежи и молодому поколению? Да, наверное, будьте сами, самими собой, просто вот, не нужно пытаться быть на кого-то похожим. Воспринимайте лучшее, перенимайте его, интерпретируйте. Вот. Есть, занимайтесь именно творчеством, потому что ну, настоящее творчество навсегда пробьется. Главное, не быть ленивым и действительно стремиться к этому, и тогда, по идее, все получится.